Всем привет, это мистер ДМС, и прежде чем продолжить, я хотел бы поблагодарить одного из подписчиков, который сделал донат, и это промотивировало меня поскорее сделать следующий ролик. Тема этого ролика – это создание прокси-файлов перед началом монтажа. У меня есть другое видео, в котором я объясняю, что делать, если вы уже начали монтировать, но вам нужно создать прокси-файлы, чтобы ваш компьютер не тормозил при проигрывании 4К-файлов. Если у вас такая ситуация, тогда кликайте по ссылке под этим видео и попадете именно на то видео, в котором объясняется, как создаются прокси файлы именно уже после начала процесса монтажа. Мы же настроим проект изначально так, чтобы прокси файлы создавались автоматически при импорте видео в проект. Как это делается? Создаем новый проект. Называем его. Ищем вкладку Ingest Settings. Ставим галочку, выбираем Create Proxies, выбираем прессе 1280 на 720, выбираем где будут храниться прокси-файлы или оставляем по умолчанию локацию, где находится сам проект. Нажимаем кнопку ОК. Импортируем видеофайлы, которые будем использовать в монтаже. Ждем пока они импортируются и на этой стадии после окончания импорта должен запуститься Adobe Media Encoder. Если он у вас не установлен, установите его, потому что он необходим для конвертации прокси файлов. После того, как Adobe Media Encoder откроется, начнется автоматическое добавление файлов, которые вы импортировали в Premiere. После завершения добавления файлов начнется непосредственно конвертация. В зависимости от объема и количества файлов, конвертация может занять продолжительное время, поэтому запасаемся терпением и ждем. А на превью, кстати, актриса театра и кино, певица и ведущая, Стейси Смайл. Как профессионала могу ее рекомендовать. И это не реклама, это реально мое мнение. Я постоянно с ней работаю, она большой молодец. А наши прокси-файлы уже готовы. После окончания конвертации проверьте, что напротив каждого файла стоит статус ⁇ Выполнено ⁇ После этого Adobe Media Encoder можно просто закрыть. Возвращаемся в проект. Теперь создаем секвенцию. Для этого перебрасываем один из файлов на таймлайн и смотрим, как он проигрывается. Конечно, это никуда не годится, тем более при наложении эффектов будет еще хуже. Именно в решении этой проблемы нам поможет кнопка прокси, которая должна находиться здесь. Нажимаем плюсик. Вытаскиваем кнопку прокси на панель и нажимаем ОК. OK. Включаем использование прокси проигрываем файл и смотрим на результат. Теперь, благодаря функции прокси, файл проигрывается без рывков. Именно этого мы и пытались добиться. Если это видео помогло вам, ставьте палец вверх и по желанию подписывайтесь. Спонсированию канала также буду рад. До скорого!